I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня веселое начало на немке. Я вытащил из бесплатки очередную недостающую леву. Это сурик. Я сразу его заберу без паточки вылетел это реально круто так чуть чуть я его не продал за 200 кг -шек. начался сегодня день сам владельца сейчас мы посмотрим плюхи есть одна очень интересная крутая акция ну как крутая относительно крутая она новая так заберем плюшки посмотрим что у нас на немке дали. вообще сегодня по плюхам нормально тут самика у нас уже накопилось Так, Clasherstack, это у нас перекидывает на рынок. Сейчас пробежимся, посмотрим. Здесь отличается вход. Вчера, вот смотрите, камни, если на русском давали слизни. Ну, здесь что-то не очень. Мне понравился календарик за вход. Такой себе. Так, это бонус, это настолочка, новая настолочка, но здесь, как видите, ее не обновили, обновили только на русском, по-моему, сейчас зайдем на русский чекнем, и на Тайване тоже новая десятка кулаков, ну и так неплохо, точнее хватайка и настолка, настолка складным. Но зато осколки Мэри есть. Но до них надо еще дойти. Так, за 1 на ПБшку заберем. Так, это у нас что такое? Интересно, тоже какая-то донатная акция новая. Вот это за донат чисто для донатеров так. непонятно в общем что тут надо делать а, помощь я показывал x10 найм алхимик кручен на немки дофига тоже всего так что у нас здесь есть есть ух, ух. вот это реально круто посмотрите сколько разных плюх и опять, и опять я словил зефира. А, совпадение. Ну, не знаю, не думаю. Не думаю, что совпадение реально жесть. Просто писец. Реально здесь очень круто падает. Так, забираем плюшечки. Идем на рынок. Я, кстати, хочу еще на рынке забрать так, не могу все плюхи забрать пакетик так я не понял я получил 50 самоцветов что фигня какая-то где пакеты делись а или я открыл что то я не понял там же вроде дают тысячу самов или все-таки сто самов. Ладно, хрен с ним. Потом посмотрю. Так, сумки остались. Поехали на русский сервер посмотрим. Ну а Сурик есть, это радует. На немке еще одна недостающая лего. Может на русском сервере нам получится вытащить что-то. Некоторые ребята по вытаскивали, некоторые Бардов. А, так, хватайка поехали 5 жетонов не 30 30 было бы конечно круто 100 книг. ну такое ну, здесь конечно 200 пальца это круто так вот в игру тоже заберем вы ну, видите здесь слизни дают у меня и так все накачаны на максималку. 1 плюс 1. Магазинные безумие нету, да? На столке нету, не вижу. Магазин скидок есть. Магазин скидок такой себе. Карта богатства, парящий остров. По сравнению с немкой ни о чем вообще. Но немки самые топовые. Причем там падают герои. Там реально шанс на героя офигенный. Так, еще должны быть здесь... У нас пакетик за 31 сам. 311 вообще не о чем. И 3100 выживания. Ну, выживание, что седьмое, что восьмое. С головой хватает. Десятку брать. За 3000 самов. Жирно слишком. Ну вот, смотрите. Вроде совсем другие пакеты у меня. Или я втыканул, или реально. Ладно, пофиг. Такс, поехали на английский сервер. Чекнем, что здесь интересного есть. И забежим с вами на Айс, покажу вам новую акцию. А, там не было все, видите, на каждом сервере тут что-то я ступил, там самоцветом не было. же. Так, amazing. Да, вот есть эта акция. Сейчас мы даже с вами поиграем. Castle Clash Chest. Так, даже нам не надо идти на Айс. Uh, every player Одну бесплатную попытку. Uh, можно получить за 300 потраченных самоцветов еще одну. Так... Получить бесплатно ключи можно за 3000 самоцвета. Вот так вот. Купленных. Ну, донатная акция. сделано скажем так, под донатов. А, так, шопинг-спри. Интересно посмотреть. Шопинг-спри тоже что-то поменяли. Добавили некоторые героев. Ну, такое. Вот. Интересно, хватайка. Хватайка тоже совсем другая. 20 токенов вытащили. Ну, рядом, рядом. Ну, что за 20 токенов? У меня эти все расходники есть. Заберем вот это. Так, Lasher's Day. Poker Matcher. Ну, это все старенький. дискаунт монетки у меня дерево остров тоже открылся смотрим что на рынке продают интересные за питомцев можно будет кстати питомцев пооткрывать все равно их скоро улучшать будут накопление такая же самая акция накопление со скинами скины у меня эти все есть докачанные интересно в общем можно пооткрывать будет питомцев получить еще докачать так ну интересно давайте попробуем Открываю. посмотреть на плюхи которые дают новые акции затрату самоцвета. Такс. Такс, такс, такс. Тут у нас четвертая карта третьих 2000, 10 монеток, донатная карта и 200 пыльцы, это золотой сундук, Castle Clash Chess 2. Ну вот попытки вверху отображаются, ну то есть по сути магическая пальца, ключи, то есть таким образом можно получить ключ, если тратить. Ну, такое себе, Ну хотя если учитывать потраченные плюхи, то в принципе довольно-таки неплохо то, что вы можете ролить, допустим, это э, как вспомогательная акция у вас будет. Ну плюшки не хватает, не хватает места, вот так вот дожились. В общем, такие вот акции, ребят, ничего такого интересного нового Нет. Будем ждать обнову, посмотрим, что там. Может, что-то новое будет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.